Самое неприличное в истории завещания оставил сапожник из Марселя. Из 123 записанных в нем слов, 94 невозможно произнести даже в относительно приличном обществе. Самое короткое завещание написал банкир из Лондона. Оно содержало три слова «Я полностью разорен». Самое длинное завещание составил один из отцов-основателей Соединенных Штатов Томас Джефферсон. Указания относительно имущества перемежались в документе с рассуждениями об истории Америки, поэтому завещанию наследники Джефферсона получали свои доли наследства только при условии, что отпустили на волю всех своих рабов. Самое обидное завещание. Один средневековый фермер оставил 100 ливров своей жене, но велел, если она выйдет замуж, добавить еще 100 ливров, мотивируя тем, что бедняги, который станет ее мужем, эти деньги понадобятся. Увы, в те времена были запрещены разводы. Самое исторически полезное завещание оставил Вильям Шекспир. Он оказался довольно мелочным типом и сделал распоряжение относительно всего своего имущества, начиная от мебели и заканчивая обувью. Завещание – это чуть ли не единственный неоспоримый документ, который доказывает существование Шекспира. Самое сложное для понимания завещание было составлено лаборантом знаменитого физика Нильса Бора. В завещании было так много специальных терминов и сложных фразеологических оборотов, что для его расшифровки пришлось вызывать экспертов лингвистов Самая крупная наличная сумма, когда-либо завещенная одним человеком. Генри Форд завещал распределить 500 миллионов долларов среди 4157 учебных благотворительных заведений. Самое известное завещание оставил Альфред Нобель. Оно было оспорено родственниками. Они получали только полмиллиона крон, а остальные тридцать миллионов были отданы на учреждение знаменитой Нобелевской премии. Самое секретное завещание оставил миллиардер Мишель Ротшильд. В нем, в частности, говорится «категорически и однозначно запрещаю любую опись моего наследства, любое судебное вмешательство и обнародование моего состояния». Так что реальные размеры состояния до сих пор неизвестны. Самое большое состояние, оставленное животному. С этим же завещанием связана и самая дурацкая история о наследстве. Миллионер и кинопродюсер Роджер Доркас все свои 65 миллионов долларов оставил любимому псу Максимилиану. Суд признал такое решение законным, поскольку при жизни миллионер выправил Максимилиану совершенно человеческие документы. Жене Доркас оставил один цент. Но она, по тем же собачьим документам, вышла замуж за пса и после его смерти спокойно вступила в право наследства, поскольку пес, естественно, завещание не оставил. В некотором городе ввели новый порядок. Теперь каждого, кто хочет попасть в город, на входе останавливали стражники и задавали один и тот же вопрос. «Зачем ты хочешь войти в город?» Если человек в ответ на этот вопрос говорил правду, то его топили в пруду а если неправду, вешали на виселице. Долгое время никто не мог войти в город, пройдя через это испытание. Но нашелся такой человек, который сказал, что он сможет пройти, не будучи утопленным в пруду или повешенным на виселице. Похвастался и прошел. Что же он сказал страже?